Душанбе окружен горами, надеюсь, что звуками тоже. И надеюсь, что не только столица, а вообще весь Таджикистан. Друзья, меня зовут Руслан Фаршатов. Вы смотрите проект «Звуки всюду». Наше таджикское акустическое приключение начинается. Ассалам алейкум! «Звуки всюду» в Таджикистане. Только задумайтесь, это страна, которая на 93% состоит из гор. Таджикского название столицы Душанбе означает понедельник. Почему? Да потому что в глубокой древности, когда город еще был обычным кишлаком, здесь каждый понедельник был рыночным днем. Это место тогда так и называли – Душамбе в Азар то есть понедельничный рынок. Здесь каждое обыденное действие оборачивается чудесами. Пойдешь в Чайхану, попадешь во дворец. Пройдешься по площади, услышишь полифоническую арию незнакомых птиц. Возьмешь в руки камень, он превратится в узоры и цветы. Да что там? Достаточно просто приехать в Таджикистан, чтобы тебя угостили вкусными вкусностями. И звуки, конечно, тоже подарили, из которых я буду, кстати говоря, собирать музыкальную мозаику. Как называется лепешка? Это как? Нон-чапоти? Нон чапоти. Слушай, а это как бы вот всех так угощают, да? идешь и тебе могут тебе могут лепешку подарить. Уж она сыпется, как а ребята. Давайте я вас тоже угощу, держите. О, а как хрустит, а как хрустит? Записываем срочно. Ох уж этот замечательный момент, друзья, когда поиск звука совпадает с приготовлением еды, понимаете? То есть сейчас целого барашка мы будем опускать Тан... тандыр. Тандыр. Да. тандыр – это такая жаровня, нечто среднее между огромным горшком и мангалом. На дне угли, вокруг глина. Здесь эта штука также распространена, как и в России печка. Сейчас будем здесь ее и будем закрывать. И вот здесь важно побыстрее уловить короткий момент, когда можно записать шипение мяса, томящегося над углями. Побыстрее, потому что его немедленно нужно закрыть и полностью запечатать. Берем просто такую глину, глину, и замазываем всю эту историю аккуратно. Это все будет Все так прошло у нас... Полтора часа. Ариф, сейчас мы должны открыть крышку. Ребята, ну мягкая, нежная, ароматная баранина, она существует. Она здесь, в Таджикистане.